Всем привет, с вами Здоги 2002 И сегодня я хочу э, сделать такое видеообращение к вам И несколько новостей э, Короче Сначала хотела бы извиниться за то, что Я не сняла в воскресенье Это 15 сентября Вчера не сняла вторую серию сериала Ромео и Джульетта эм, Потому что мы вчера ездили кинотеатр, всякое такое. А, в общем, кстати, если это видео смотрит джессимина ну, короче, видео у тебя классное, ты супер. Кстати, ты мне спрашивала из Хабаровска или я. Я говорила, это в прошлом видео, ну ладно. Да, не из Хабаровска. Если ты тоже, то, блин. Скажи, на какой улице ты живешь? Может быть, как-нибудь мы с тобой встретимся все-таки? Может быть, ты придешь даже на мою днюху? Я не знаю. Ну, пожалуйста. На мой днюху я ее буду праздновать в пиццерии. На 9 октября. Короче. Ладно. Новости. Короче, напишешь мне в комментарии. Либо под этим, либо в прошлом видео. Можно под вопрос цвет. Да. Короче. Ну, пожалуйста. Вот, Ханна Мэйер, ты меня бесишь. Реально. Не пиши мне больше, что канал не очень. Я знаю, что качество у меня говно. А у тебя, например, детский голос, я не знаю еще, что можно сказать. У тебя все. Лично мне не нравятся твои видео, потому что у тебя детский голос. У тебя получается бред. Капец, парень упал в обморок из-за того, что ему нравится девушка. Это вообще реально? Короче, эм... Анна Мэй, пожалуйста. Я не хочу с тобой ссориться, но реально. Если у меня качество отстой, скоро у меня будет качество лучше, потому что у меня будет камера нормальная. Ну, я не знаю. Ну, блин, у меня будет нормальная камера. Сейчас я вообще на вебку снимаю, потому что у меня сломался мой фотоаппарат. Вообще бред, правда? Короче, Ханна мои, Зака тебя там зовут. Какая-нибудь там, я не знаю, вообще. Короче, блин, ты меня уже реально задолбала. Сейчас еще один комментарий плохой в мою сторону, Я тебя убью нахер. Я тебе. Я тебе обещаю, вот. Я вот не надо мне писать, как ЛПС санюти, там кто-то писал. Ну, посмотрю потом. Короче, не надо мне писать, что я матерюсь. Во-первых, это не мат, а во-вторых, я матерюсь только на. Только редко, когда меня. Уже совсем. Когда меня побили, не знаю, еще что-то. Короче, я редко матеюсь. Вообще, практически никогда. Только ну там. Скажу какое-нибудь одно плохое слово, и все. Больше ничего. Блин, ханна Майер, еще раз повторяю, пожалуйста, напиши мне больше плохие комментарии в мою сторону. Я, или я тебя предупредила. Я тебя, тебя наставлю дизлайков. Я не знаю, что еще можно сделать. Напишите плохие комменты. Короче, я потом придумаю. Фантазия кончилась у человека. Не пиши мне под этим видео, что я дура, без фантазии. Потому что, знаете, башка не варит, когда я заставляют делать уроки. Особенно этот русский. Я сейчас вам даже покажу эти долбанные учебники. Вот, короче, мой дневник. Вот мой пенал. Но это не интересно. Вот русский. Пятый класс, имейте. Блин, вот. Пятый класс написано, конечно. Извините, что все как-то из жопы. Да, у меня руки из жопы. Вот сейчас хорошее качество. Главное приблизить хорошенько. Вот, короче, русский язык пятый класс, там вообще дофига Страшно, мне мистерио. Не знаю, мне нравится. Все. Короче, Короче, не советаю делать второй, потому что родителей дома нету, есть мое видео, вообще капец да. Короче, понятно, да, башка не варит, фантазии нет, но я потом сниму видео, покажу. Вот, короче. Особенно тебя это касается, пиши мне под, я так, чисто под предупреждение. Напишите мне, пожалуйста, насчет сериала, он вообще всех касается, напишите мне по сериалам Роман что я стреляла королеву под шоу, разве что название имена и идейку. А так ничего, эта идея у меня вообще другая. Я придумала, я увидела этот сериал, просто... Так я и давно уже придумала этот сценарий, правда, а название не могла придумать именно то, что там все такая, так чики пуки все быстро развивается, не там не так, как и что у королевы под шоп там вообще. Короче, понятно, да? Блин, что там? Короче, там только в этом, как в пятой серии все обозналась, мне в первая, короче. Не знаю, мне сериал королева подшоп нравится. Он мне классный. Короче, новости. Сегодня, сегодня я буду снимать, аллилуйя, вот, сделал уроки, вот сейчас снимаю, да, вот, сейчас вы смотрите видео. И вот сейчас делаю уроки нафиг, буду снимать вторую серию, может даже третью сниму, или сниму, наконец-то, двойное свидание. Эм, кстати, хотела вам сказать, у меня появится завтра планшет, и там на нем хорошая камера. Короче, ну, знаете, да? Samsung Galaxy Tab 2. Там хорошие у них камеры. Только не пишите, что Samsung Galaxy Tab 3 лучше. Нам в магазине сказали, что они только дизайном отличаются нафиг. Да. Короче. Ну, вот так. Э -э ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии внизу. С вами был ЗВД 2002. И всем пока. До скорого, няшек.